За на ходу, ни в коем случае не останавливаясь. На суд, сердце, радиации. на нем товарищ командир. Проезжать не останавливаться. Это приказ, ясно. Как точно, товарищ командир. Полный вперед. Это была суббота. Только что я закончил смотреть последнюю серию шедевра современности, сериал Чернобыль. Помимо легкой ноты грусти на меня накатила ностальгия, и я захотел сыграть в сталкер на своем iPhone. Я играть, начал бы быть сталкер доступен на iOS. Так дело не пойдет. Ведь игры, связанные с Чернобылем, по-любому должны быть на самый совершенный мобильной ОС в мире. Да кого я обманываю? iOS далеко не самая совершенная операционка в мире. Я сел за комп и стал искать доступные для iOS игры наподобие сталкера, ну или хотя бы метро. Спустя 15 минут в комнату зашел мой троюродный друг. Чувак, я конечно не эксперт, но по-моему к событиям в Припяти нужно относиться посерьезнее. Представляю, какой ужас там творился в те дни. Знаешь, в свое время мне тоже нравился сталкер. На iOS его еще пока не портировали, конечно. Но у меня есть к тебе предложение. Какое? Я знаю несколько крутых игр для iPhone, в которых неплохо передана атмосфера Чернобыля. Давай покажу их тебе. Отлично, я готов. Не все сразу. Чтобы погружение было еще лучше и ощутимее, мы отправимся в зону отчуждения. Ты уверен, что это не опасно? Чувак, я же говорил, ситуация была серьезной, поэтому я подготовил все необходимое снаряжение. Как будешь готов выдвигаться, дай мне знать. А ведь я всегда мечтал побывать в закрытой зоне отчуждения. Да и к тому же можно неплохо погрузиться в атмосферу своих любимых игр из вселенной Сталкер. Так еще и на iPhone. На следующий день мы с другом выдвинулись к нашей цели. Проведя целый день в дороге, мы уверенно приближались к пропускному пункту. Подъехав ближе, нас встретили двое представителей вооруженных сил. Стоп! Дальше проезд закрыт! В чем проблема, командир? Одна из экспедиций ученых обнаружила чрезмерную аномальную активность возле ЧАЭС, поэтому проезд в зону кроме военных и работников ЧИЗО закрыт. То есть посетить Чернобыль не предоставляется возможным. Думаю, что да, но вижу, вы энтузиасты еще те. Поэтому. Держите карту. Здесь я обозначил места, где лучше не показываться. Сейчас в Чернобыле установлен повышенный уровень безопасности. Каждые полтора часа по улицам города проезжают вооруженные патрули. Так что будьте внимательны и машину лучше оставьте при въезде в город. За этими воротами дорога вела прямиком в Чернобыль. Спустя несколько часов мы с другом уже находились в 30-километровой зоне отчуждения и активно двигались пешком в сторону города. Стало смеркаться, однако мы успели добраться до близлежащей брошенной деревни. Как тебе ощущение? Двояки, с одной стороны, адреналин получаешь, а с другой, жутковато даже. Первую игру, которую я тебе покажу для еще полного погружения, Зона Project X. Держим. Действия игры разворачиваются в недалеком будущем. Вместе с группой особого назначения наш протагонист Сергей отправляется на задание особой важности в зону отчуждения. Потерпев крушение на поезде, главный герой становится сталкером. Из лагеря группировки Свобода мы начинаем постепенное продвижение в вглубь Чернобыля. Основная задача – выяснить местонахождение отряда Сергея. Однако сделать это просто не получится. Игра наполнена захватывающими диалогами с различными персонажами, а сама сюжетная линия переплетается судьбами многих важных героев. Я просидел за игрой почти до самого рассвета. Выйдя на улицу и подышав свежим воздухом, меня резко начало тянуть в сон. В 10 утра, 10 минут, 10 секунд я проснулся, собрался, почти выжил из дома. Было ощущение, что я что-то забыл. Я забыл друга, его нигде не было, но в ту же секунду я получил сообщение на свой телефон. «Направляйся в сторону Припяти. Постоянно проверяй радиационный фон, если увидишь схрон, металлические предметы или знаки заражения. По возможности передвигайся только по асфальту». Мне стало не по себе, но другого выбора у меня не было. Было бы неплохо иметь при себе оружие, как в игре «Зона Project X, хотя противогаз или респиратор с дозиметром пригодятся мне куда больше. Спустя несколько часов я заметил вооруженный конвой с тремя солдатами. Они стояли на обочине. Мне нужно было срочно укрыться за каким-нибудь крупным объектом, чтобы меня не заметили. Конец первой части. Теперь следующая серия, короче говоря, iPhone в Чернобыле зависит только от вас. Если первая часть наберет 2000 лайков, мы сразу же выпустим продолжение. Еще больше игр про Чернобыль можно найти по ссылке в описании. Мы очень старались над этим видео. Надеемся на вашу поддержку в виде лайков этому ролику и подписки на наш канал. Благодарим за просмотр.